Всем привет дорогие друзья из солнечной лани сегодня пятница и в очередной раз мы едем на рынок но в этот раз мы вам опять не покажем рынок потому что там все осталось как прежде смотрите наши предыдущие видео про рынок а сегодня наш выпуск новое видео полностью посвящено Егору, потому что скоро будет полгода 6 месяцев как он приехал и живет в турции и поэтому сегодня я буду задавать ему всякие разные вопросики, он будет отвечать, как у него впечатления, что нравится, что не нравится. Ну, а вы ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, комментируйте, оставайтесь с нами. Я думаю, что будет интересно. Егор, ты обещаешь, что будет интересно? По-любому. По-любому. Егор, вот мы находимся в центре Алании, ты уже здесь почти 6 месяцев, как, как тебе жизнь в Алании? Как город? Расскажи про город. Город небольшой, мне нравится небольшой город, народ приветливый, в принципе, все рядом расположено, много кафе различных, есть, ну, все считай рядом с домом очень, очень удобно. Поэтому проблем взял вышел там хотел покушать больше всегда дешевое вообще просто ну и вкусное Ну, дома конечно тоже надо готовить не забывать навыки в принципе общественный транспорт здесь очень хорошо вот такие вот ребята веселые ездят. в принципе да все нравится все хорошо У меня был такой замок. Спасибо. Давай начнем. Давай начнем. Давай начнем. Давай начнем. Давай Да. Егор, а что ты можешь сказать по поводу магазинов с одеждой, например, и с обувью? Как тебе здесь выбор и цены? Вот здесь да, выбор, понятное дело, побольше. Вот. Ну, то есть, ну, вообще, очень много всего, причем... Ну, знаю, свой город половина то, что здесь есть, и то, что ты обычно ищешь, чего не привозят. Не привозят то, что нужно в наши магазины. Вот, продается здесь. Вот. Ну, а так. По ценам. Циник. Циник здесь смешной вообще. На вещи. Такого качества вещей, как здесь, такую сумму, тем более у нас вряд ли найдешь. В общем, тебе нравится? Ну да. Кому где нравилось? Что, сегодня пятница моя, да? Ну что, опять пятница, опять мы на рынке. Вот, сейчас огурчики, помидорчики, персики. Арбузик мой любимый, наверное, возьмем. посмотрим. Берем много-много всего. А вечером будут животы болеть, потому что... какие ты больше всего любишь овощи и фрукты? Овощи? мой любимый, наверное, овощи это капуста самая полезная Ну капусту мы не берем здесь значит совать а фрукты а фрукты персики как Пер, тебе персики да как тебе кстати ассортимент на рынке и цены цены цены, ну, цены нормальные какие должны быть в турции ну короче, дешево как еще по-другому здесь здесь все же грядки все свое они же за за там, там, доставку, там, за размещение в магазине, за аренду помещения то стоит переплатиться все по пошли, пошли выбирать Как Вечный Бу рамок Бурун бери, а бюрун нос Бурун нос, а буйрун бери да Берем, берем, берем, берем Вот, бирин, бирин. Бирин. вот бирин. эти вот огурцы в магазинах в России Вы покупаете летом по а сколько? Самая мелкая цена была эта в прошлом летом я помню в Нурманске 35-40 рублей килограмм Вот так 50-100 А здесь они сколько стоят? Здесь они 24 рублей а Причем вы... из деревни, прям видишь написано Яйла Прям из деревни Егор, вот ты здесь уже практически полгода Как тебе, кстати, турецкий язык? Сложный или нет? Турецкий... Турецкий... После английского, да. А почему? Ну, потому что ни одного слова не понимаешь. Никогда не слышал, не разговаривал на этом. Даже. Сюда приезжаешь, ты не запоминаешь, что тебе не надо. Даже что вот такое, смотри, что? даже не сопоставить ни с каким, да, с языком. Очень-очень. А какие-то слова, знаешь на турецком расскажи. Вот ты выучил что-нибудь? Аби. аби. На курсе-то пойдешь в сентябре? Пойду. Да, Егор у нас собирается на курсе, поэтому через год он у нас будет проехать лучше всех нас, да? Посмотрим. Как ты думаешь? Посмотрим. посмотрим, ну посмотрим. Егор, как тебе турецкая кукуруза? она ну, такая же, как и русская, вещи, всякие вещи, всякие Кукуруза это просто, не знаю. Воспоминания детства? Нет, да. да, вот кукуруза свежая, это же не из банки. 6 лет из банки ела тут свежая так вот, вот, вот. Ну что, вот, очередной раз гуляя по рынку, набирая всякие вкусности. Нам захотелось, Насти, попить. Попить, минералочки. Попить, да. Вот, а Егора, кстати, расскажи про э -э магазины в Алане, продуктовые, как тебе выбор продуктов. Магазины продуктов именно вот, вот такие вот большие вот такие вот ну, принципе, тут есть выбор а обычный шок пим там всякие ну давай вот смотри мы сейчас около колбасы находим давай, давай посмотрим девчон. колбасу колбаса что у нас тут с колбасы я просто не понимаю что здесь написано ну смотри вот это вот колбаса вот это вот колбаса да которую ты покупаешь в шоке Просто это разные виды, разные виды вареной колбасы. Она даже не вареная, я не знаю, какая она. Да. Потом, что здесь еще есть? Вот это вот суджук турецкий. По-английски по она называется папперони, кстати. Вот то, что пиццу, пицца бывает с папирони. Вот это вот она. То есть ее обычно жарят вот так вот с яичницей, либо едят вот так вот с хлебом, видишь? Все, это вся колбаса. Вот смотри, сверху еще здесь есть сосисочки. И вот это, в принципе, все из мясных э, полуфабрикатов, или как это называется, кроме мяса. Здесь, нету навес, или есть? здесь нет на вес, только мясо есть ну, вот, видишь, мы привыкли, Пришел в магазин, выбрал, сколько тебе надо, завести мне грамм 300, как обычно. А, да-да-да. А да, здесь придется вот такую вот палку брать, вот, огромную полченцию. В общем, выбор, сыр, смотри. Ну, я хочу сказать, что магазин у меня в Турции не нравится не нравится с едой здесь у них проблема смотри вот но у нас дело, не будешь все время там есть турецкие блюда это тоже надоедает хочется что-то обычно но тут выбора нет приходится это делать приходится да вот кстати кстати друзья для меня это тоже основная проблема это вот выбор в магазине именно полуфабрикатов но зато плюс у нас свежие фрукты и овощи да я жалуюсь Поэтому Этими поэтому не будешь, ну не будешь, но есть свежее мясо, можно можно приготовить без колбасы, вот приходится как-то жить. Вот, кстати, те, кто любит сыр и мясная молочную продукцию, вот Егор, смотри, сыра что у нас есть? В принципе, только вот белый сыр мягкий, да, турецкий вот такой, вот. Что еще? Вот такой вот желтый сыр. Для меня он вообще весь. На, на один вкус да, но мы не теряем надежды найти косичку где нибудь <с <с чуть -чуть. Коси... слушай, косичка может быть в метро так, из молочки, смотрите э, выбор тоже небольшой, но плюс в том, что есть свежие йогурты айран есть кефир йогурты, если вы любите если вы любите фруктовые йогурты есть всякие разные детские вот всякие разные детские масло. Вот видите фруктовые разно. Есть вот таких больших. Вот такие вот я, кстати, кстати, надо взять йогурт, да? Ну вот они все одинаковые. Всего три вида. Слушай, вот три вида йогурта: лесные ягоды, клубника и абрикос. Все, другого, другого ничего нет. Чем это скорее всего все местное производство? Это местное, да, Сюташ. Сюташ очень известная турецкая марка, поэтому. Ну, в, в Турции как, как в Беларуси все свое ну а как конечно же все свое вот есть всякие разные донеты и так далее пудинги из соков соки мы вообще уже не покупаем летом мы готовили апельсиновый сок ну хоть ну, red bull здесь. ну red bull и конечно же наша любимая минералочка так Егор давай выбирай что ты сегодня у нас берешь А сегодня вот возьму пожалуйста. тропические фрукты да. а мне возьми пожалуйста верхнюю Либо. а клубнику, аж слушай, давай я сегодня что-нибудь другое возьму, что это? Мандарин. Мандарин, нет, не хочу. Я, я сегодня возьму яблоко, да? Я буду сегодня яблочко. Поэтому, Егор, продуктовые магазины в Турции, к сожалению, к сожалению, нет продукту продукты продукты есть, но нет того выбора, к которому мы привыкли, да? Вот такого, такого выбора, конечно, нет. Это и хорошо, и для тех, кто уже привык к разнообразию, это, конечно, не очень. Будет подумать, ошибается свой магазин с Кстати, очень многие пытались открыть, но как-то дело, дело не пошло. Есть, нет, на Фейсбуке есть группы. Кстати, если вы скучаете по русским продуктам, на Фейсбуке есть группы и в этих группах можно заказать и тебе в принципе все все привезут что вы закажете из российских товаров центр Оландии большой базар большой турецкий с турецким найфом, пумами, различными фугобоссами и так далее в принципе неплохие кстати проделки есть. Ничего, можно купить, можно приехать, похвастаться, посмотри, у меня это. И, конечно, потом стоит сказать правду, что он стоит пример 20, а не 20 тысяч долларов. Поэтому добро пожаловать. Егор, а как тебе турецкие рестораны и турецкая еда в ресторанах? Есть какое-нибудь любимое блюдо уже? Любимое блюдо, да, конечно. Ну, уже, так скажем, ну, мне она нравится Но она уже не любима, потому что я уже обрелся всего. Вот, уже больше дома Что-то свое делать Пытаешься, похоже на Привычную тебе еду вот. вот смотри, какой красивый здесь ресторанчик, да? Старинно Около старинного турецкого дома Сюда неплохо Вечером классно подсвечивается здесь все. Бар, вот видишь внизу. Егор, вот ты живешь в Алании. Расскажи, пожалуйста, сколько раз в месяц ты ходишь на море? Люди покупают путевки лишь бы на море съездить, а ты сколько раз в месяц, не в день и не в неделю? Ну, раз. Э, Четыре каждое воскресенье? Ну, шесть, может быть, максимум, да. А почему? Не знаю. Вот так зажрался, здесь. Егор! Ты зажрался! Люди платят такие бабки, что... Слушайте, на море вот... Егор приехал, мы каждое воскресенье стараемся. А так с Эйханом мы ходили на море, ну, раз, может, два, максимум в год. Даже не в месяц. поэтому Как тебе, кстати, пляжи? за горой за, за, за корень uh -huh. там нормальный пляж ну вот это клеопатра и домотаж ну, который перед да, и типа, попроще там, там ну, песок другой там камни в основном домотаж да, как тебе понравился мы были в прошлый раз да мне нравится единственное что когда слишком кормить на море там к берегу много водорослей. И, и, и, ну, внизу, на дне ну, практически все черное Да? Да. Слушай, я не видел вот, Я вот когда ходил, болтал И там возле колец. там э, есть течение какое-то что такое что-то такое слышал, что есть течение Поэтому с... вечером там соберетесь купаться вас захотите, когда будут волны, то лучше подойти подальше, подальше. Ну да, на той стороне Дамланташи и Клеопатра классные пляжи Да, в этой стороне чуть, чуть попроще Ну в общем, советуешь, да, народу туда ходить? Ну конечно, понятно вот коты вот классные Живут? Живут? А вон ты, вон у тебя новый друг, смотри а ты Несин? А ты, а? Ибо. Ибо. Не я И. А? И. Ивисин? Явон. Егор, Егор. Явон. О да? каждый Я, я, я, о Алтай. Я не гель. Алтай. Тюрк чеварин меди, да, алтай? Что за алтай? 6 месяцев. Сына на сон насосын. ребят. Вот такой вот, друзья, у нас под конец дня диалог случился. Да, и с таким вот мальчиком хорошеньким. Что он нам только не рассказал и про школу, Я, и, и Егора пытался турецкому научить. Ну что, Егор, как у тебя, в общем, впечатление да за 6 месяцев проживания? Отлично. Хорошо. Погода радует. Но море рядом. Фрукты, овощи. Вот сейчас налопаемся виноградика. В общем, друзья, это было видео про Егора. 6 месяцев, полгода проживания в Турции. А следующее видео мы сделаем Семь лет жизни в Турции. Как это? Увидимся через семь лет. Нет, про меня снимем. Следующее видео Егор будет снимать про меня, задавать свои вопросы. Ну, а я вам уже расскажу, как, как это, семь лет прожить в Турции. А по, под этим видео обязательно пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем, конечно же, привет из вечерней теплой Алании. И добро пожаловать сюда. И напоследок. Под видео будет ссылочка на наше приложение Обязательно его скачивайте Обязательно ставьте комментарии в Google Play В оценочке 5 звездочек Будем вообще просто от души благодарны да. вот. Большое спасибо всем, кто уже скачал Написал комментарий Наши подписчики самые лучшие, самые классные Спасибо вам огромное Пользуйтесь на здоровье Будем его совершенствовать, улучшать Чтобы было вам удобнее Будет много всего интересного в этом приложении много информации, все, что вам необходимо для хорошего отдыха. Ну и жизни в Алане тоже. Да? Ну а на сегодня всем пока-пока. Счастливо. Пока. Bye -bye.